Пару дней назад компания Apple удивила своих пользователей и выкатила пятую бета-версию своей новой, еще не анонсированной мобильной операционной системы iOS 10.3, однако, как оказалось, на этом сюрпризы не заканчиваются. На этой неделе компания представила iOS 10.3 bt 6 в которой, забегают чуточку вперед, к сожалению, ничего нового. Я не буду по 105-му кругу говорить о нововведениях, которые появились в iOS 10.3. Например, о том, что теперь вот через приложение «Найти мой iPhone» мы можем отслеживать наши беспроводные наушники, AirPods, а именно их местоположение. Или о том, что в новой 10.3, к сожалению, мы не увидим функции, которая меняет интерфейс нашего устройства на какой-то темный там режим и так далее. В этом ролике я расскажу о довольно-таки странной, по сути, несуществующей проблеме, которая связана с обновлением iPhone и iPad до iOS 10.3. Поехали. Погнулся iPhone, сгорел MacBook, не беда. В сервисе по ремонту мобильной техники Ремтак не только починят твое устройство, но и сделают всю работу быстро, а главное качественно по довольно привлекательным ценам. Ссылка в описании. Ключевой фишкой новой мобильной операционной системы для iPhone и iPad является переход от старого стандарта файловой системы к новому, который называется Apple File System. И этот самый новый стандарт файловой системы признан или призван ускорить и улучшить всячески работу как старых устройств так и более новых согласитесь что по большому счету информацию которую я вам сказал только что ну не принесла вам чего-то нового и сверхъестественного ну да там переконвертируются из одного стандарта в другой какие-то файлы еще там системные какие-то программные вопросы но загвоздка заключается чуточку в другом большинство техноресурсов якобы отмечают тот факт что при обновлении iPhone или iPad с iOS 10.2.1, самый последний и актуальный на данный момент версии мобильной операционной системы, до iOS 10.3 некоторые пользовательские файлы могут быть удалены навсегда. Большинство устройств, которые поддерживают на данный момент iOS 10, мы сейчас не берем iPhone 5, iPad mini 2 и iPad 4 поколения, они работают на процессорах, которые построены на 64-битной архитектуре. Впервые, так немножечко сделаем ремарку в сторону, этот самый новый стандарт был введен в процессоры устройств еще со времен iPhone 5s. И суть заключается вот в чем. Некоторая часть приложений, которые есть как в App Store, так и на различных девайсах, они могут быть тупо не адаптированы под новый этот самый стандарт 64 бита и таким образом замедлять в каком-то плане работу устройства. И скорее всего некоторые техноресурсы, которые писали свои статьи про эту самую новость глобальную, вот такими вот громкими заголовками, мол iOS 10.3 может удалять после апдейта пользовательские файлы, скорее всего имели в виду то, что iOS 10.3 может показать пользователям какие приложения с какими конкретно пользовательскими файлами могут быть удалены в ближайшем будущем. То есть возьмем, например, какой-нибудь файловый менеджер. Здесь у меня может храниться огромное количество zip-архивов, pdf-документов, каких-либо других файлов. И, соответственно, если это самое приложение не будет в какое-то время обновлено разработчиком под новые стандарты iOS, под новые стандарты, опять же, файловой системы, то в ближайшем будущем мы сможем вот так вот благополучно Просто-напросто все потерять. Совет по созданию резервной копии вашего устройства перед каждым, пусть даже и минорным обновлением iOS, может показаться довольно-таки забавным и несерьезным, ну типа, ну что здесь нового, фишек особо нет, никаких нововведений тоже, обновлюсь-ка я так, ну чё типа, ничего ж не будет, а на самом деле может прилететь какая-нибудь беда или проблема, откуда ее вовсе не ждали. Поэтому просто сделайте резервную копию, поверьте мне на слово. В дальнейшем эта самая процедура сохранит вам большое количество, Нервов и сил. Вы смотрели канал Apple Finder и я его ведущий Артём. До скорого. Пока!